Десантный гамбит Путина заставит американский флот поменять планы недавний мастер-класс шести российских десантных кораблей может повлиять на планы ВМС США. К такому выводу пришел обозреватель американского журнала Forbes Craig Купер. Эксклюзивный автор статьи напоминает, Европа испуганно наблюдала за передвижением эскадры десантных кораблей ВМФ РФ, которые совершили переход из Балтики в Средиземное море. Некоторые европейские страны выразили беспокойство и следили за небольшой группой российских судов с помощью самой современной военной техники и оборудования, пишет Forbes. По мнению автора статьи, Москва в очередной раз продемонстрировала мастер-класс, как с помощью немолодых и не слишком грозных кораблей можно устроить переполох и шумиху в стане оппонентов. Кроме того, Гамбит Путина показал военную значимость десантных кораблей, отмечает Купер. Реакция Запада – это не произнесенное вслух признание того, что даже незначительные в военном отношении десантные корабли, если их использовать творчески, способны создать множество проблем в прибрежных зонах, поясняет аналитик из США. Пристальное внимание западных государств к российской эскадре рождает мысли о том, что на таких судах могут находиться экзотические нарушители спокойствия, например ядерное оружие, современные морские мины или некие причудливые ракеты. Потенциальная угроза, которая повеяла от российской группировки кораблей, может повлиять на дальнейшую судьбу программы по разработке и строительству легких десантных кораблей Light Amphibious Warship. ЛО, для нужд корпуса морской пехоты США. Считает обозреватель Forbes. Речь идет о своеобразном возвращении алтсульных десантных кораблей времен Второй мировой войны, ЛАЭТ, отмечает автор публикации. Однако Вашингтон пока раздумывает над целесообразностью этого проекта. В ВМС США разгорелись серьезные дебаты вокруг желания корпуса морской пехоты получить легкие десантные корабли, рассказывает Крейг Купер. Программа ЛО предполагает строительство небольших, но дешевых судов которые служили бы эффективным средством для переброски небольших групп морских пехотинцев в разные зоны Тихого океана. Однако эта инициатива не пришлась по вкусу многим военно-морским теоретикам, которые считают идею небольших десантных кораблей давно себя изжившие и ратуют за строительство больших судов. Впрочем, недавний мастер-класс от России может спасти американский проект, полагает автор публикации. Пренебрегать программой ЛО крайне недальновидно, полагает Крейг Купер. В худшем случае, в случае реального вооруженного конфликта, небольшие десантные корабли смогут решать множество задач, которыми большой флот любит пренебрегать. Так, десантные суда значительно облегчат транспортировку сил и техники между театрами военных действий. Всем спасибо за просмотр.